Почему натяжные потолки выгоднее в компании Royal? Цена от 180 рублей. Установка в день заказа. Пожизненная гарантия. Компания Royal. Позвони 92 50 99.